Привет, меня зовут Шок, и это новая серия Фейсит Ежедневника, это седьмая, последняя серия. И если вы хотите продолжение, но не настолько частое, я думаю, что... Раз в три дня я буду публиковать эту серию То поставьте, пожалуйста, лайк Если мы наберем большое количество лайков Реально большое, то я продолжу выпускать ее Спасибо большое Я надеюсь, что вы смотрели всю эту подборку с интересом И с пониманием того, что мы рано или поздно обнимем эту десятку Просто нужно подождать Я не знаю, как это будет, но это будет 100% Сегодня мы сыграли катку с Зевсом Ну а также катку а, очень с интересным счетом Поэтому всем приятного просмотра Это новая серия, седьмая, последняя Из пилотной недели Я посмотрю по оценкам и по Посмотрим, будем мы продолжать эту рубрику или нет. Все зависит от тебя. А мы полетели. Погнали. Первая катка. Еще один. Еще один. На У стенки. без головы. Иди сюда. Под нами Пошел Как я в еб... А можно убить? Шот Дверь. Лоуны встретились от нашей темки. Сейчас мы его настигнем. Проводим. Настигнули! А, Серега красава. Реально, дружиша. А! Это забей, чувак. Лучше блять. Шорт, шорт. Шорт, шорт, шорт. Дайте смог, когда у меня нету. Шорт один. Да. Я накинул флеш. Окей. Не видел его. У 15 хп на меду. Stay, stay. Nice. еще один. On... Что он сделает? О, просто делает... Сколько ты безил? Где он? Это, это, это, это. как называется этот город? это камикадзе на шорте Замой. у меня чел последний Пошёл взять. Так, мы бежим спасать. Вот Фух. Ай-яй-яй, они сыграли в команде, а не нами. Это если что 10, -й, 9, -й, 8, -й, так что... О, господи, ребят, 16-0, ГГВП. А не он бы не успел. Сайт Зашел. Ты тоже видос не ставишь, да? Я это не ставлю, дружище. Понял. Это просто. На фонтон, да. Ре... он не успел он не успел нет, не, нет, кто? да домой <laughs> давно такого не было ребят, для контента нужно 16-0, давайте аккуратно есть шорт мидл вышел один Сереж. Плом, я кину тебе флеш, можешь вы открываться? Посмотри, я 10 хп, а ты не видаешь? Пожалуйста. Я ну, да. Но первая флешка, это неплохо, да было. 3 -2, 3 -2, 3 -2. Какая... А, какая... Вторая катка. В сайте. Сайт, Взял пауз яма Двое на сто процентов. Найстрай. Ты с дефами задефал бы, представь. Я матеп. Убил палас. Я ушел потом. А нас еще один, еще один бай, еще один бэ. Джангл уже. Палаз. Палазет. У него. У него А Опасный. Если вычекнут это вы. Вышли смешно. Да один. На карте проходим. Ладно. Пацан, протянет он фужер? Да, Масси. Еще один. Я на мет иду. я его у меня смог к окне найс нельзя что-то курун кон прошёл, кон джангл джангл один брибь забрал вроде кон стоит за деревяшкой катарас хорош пить пол Андер должен был. Я ушел по сейчас выбежит. Yeah, Серега, нам надо действовать. Такой клон как вот, минимум. Nice. Yes. Yes. стоит, Сити стоит. Шорт. шорт. А, а, Али, Али, хватит. Да, я байчу. Да, байтил. Хорош. Красава. До пола, до пола. Пять. Джангл справа. Спрыгнул, ладно. ХП-30. Минус ам Это он, это он и есть. 2-2-2. О, oh, джангл oh. стоит. Как же меня это бесит, отсутствие смаков. Oh, Давай, гг. Блин, я плохо отыграл. Я ужасно отыграл, я не чувствую игру. Третья катка. Да, yeah, ты будешь полить? Блин, ой, ой, ой, ой, ой, окей, давай, смотри, смотри, okay. Раз смотри, смотри, смотри, смотри, смотри, смотри, вентин Bent on right Bent on right I can flee oh, Bent Short city nice. Nice. Nice. Nice That's it nice. Middle maybe <laughs> Второй, да? Ты не спиешь Найс nice try, nice try, okay. boost it, boost oh, it. Nice. Nice. Even though it's a ну, мы берем... Ну... Полос-то сидите, полос-то сидите. Найстай. Амин. Ай, мы... Амин. Амин. Амин. Амин.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 Watchman, go. А! Это был остров. Да. спасибо за игру. Спасибо, спасибо, вам тоже за игру. Удачи. One он, guys. Он, справа, сзади а что-то за его зашел, да? флэш, а ги флэш 2 он убил тусите. последний сити, сити последний с, с м -кой. молодец красиво там, шорт возьми шорт он сзади есть шорт клоус на Найс! Найс! Найс! Найс! Найс! Найс! Найс! Найс! Найс! Найс! Найс! Найс! Найс! Найс! Найс! Найс! Найс! Найс! Попал, жестко. Вообще же. Шорти уже есть? Шорти уже есть? Да, может быть. Шорты. Твой лонг. Да, блядь, пиздот. этих в ухо без Спасибо тебе за просмотр. Это последний выпуск пилотной недели. Ну, а я с тобой прощаюсь. И жду от тебя... Подписку на этот канал и колокольчик. Пока.